Так. вот так вот прорываются туйки. Вот они прорываются, прорываются. Подсыпается земля, подсыпается песок. Посыпается удобрение, прорывается, прорывается. Ну вот так. Потом вот эта херь вот, вот назад. Мульча. Вот она. Назад. В общем, вот так оно все выглядит. И вот оно такое вот было. Оно. Вот такое вот херовато если скажем так вот так вот растет забор вот этой стороне забора уже идет четвертый год я с ним честно говоря очень сильно намучился первые туйки были высотой если можно назвать туйками саженцы 10-15 сантиметров я купил 1 штук 50 сдохло их процентов 70 это первый год потом второй год досаживал и удлинялся вот то вот начало и опять передохло процентов 30 от того что оставалось третий год из этого ряда 7 штучек передохло и я покупаю это вот туйки, в принципе, все были с западной Украины. Это Братбанд и Колумна здесь. Да, перепутал. Ну хер с ним. <рисот》>. Да. Вот. Ну, короче, досаживали этих супердоклей наших родных клеворосских из ботанического сада. И что я вам скажу. Я очень доволен, как прижились наши родные Криворусские из ботанического сада. Посмотрите, все прижились. И вообще пофиг. Пофиг. То есть будет хорошо в родном регионе. Растет, кушать не просит. Эти понятно, что просят. Понятно. Были удобрения. Вот капелька у них. То есть они чувствуют себя распрекрасно. А эти вообще сидели в вазонах, две штучки, были самые большие, поскольку я смотрю, они становятся самые маленькие, думаю, их досажу, посадил тупо позавчера, то есть 28 июля, посмотрим даже в 29 октября 2022 года вот, вот так вот растет забор В этом году он пошел Пошел Просто молодец Дом. Пусть побрызганы на осень У нас подрезаны А вот эти вот Второй вот будут первый год какие молодцы как пошли в первый год ну, после пересадки не знаю как я там брал отлично или это криворовские отлично пошли